Всем привет! Вот э, мы играем за Тессию снова. Сейчас пойдем мы на наш звездолет. Как мы обещали, вот э, впервые спустя долгое время мы снова делаем видео по Самэтуар. Ну и сколько успеем там. Плюс-минус за полчаса больше, немного или меньше, но будем делать так, это у нас, а, это для ветеранов не подойдет. Так, идем дальше. То есть для уровня сложности ветеран одному, тогда это идти самоубийство, поэтому мы не будем сейчас и впервые видео что я говорю и на русском языке посыплю то а раньше когда я делал видео то ну это происходило без озвучки моим голосом а тут именно а это генетически миссии Ну, может потом их можно все равно же выполнить летать по планетам и выполнять их. Сейчас пока поднимаемся все выше и выше. Вот нам надо туда идти О, мы прибыли Даже без слов понимаем Наш Звездолет. Так. Ну что ж, вперед. Видите, Теперь у нас другой звездолет, это за джедаев и ситхов у них будут одинаковые, у джедая консула и у джедая стража, например, и у сита воина и сита инквизитора, а у других квасов они отличаются, звездолет у республиканского солдата. дальше даже джедая отличается в стиле это выйти из корабля но давайте поговорим с дроидом C2N2, so, я ожидал боевую единицу Every soldier requires proper logistics to function. I provide the highest support level available. C2 series droids represent the latest advances in everything from starship technical maintenance to nutritional advice tailored for your specific organic needs. Welcome aboard the Vendili Hyperworks BT-7 Thunderclap, a rapid assault craft designed especially for Republic Special Forces at enormous taxpayer expense along with the usual accommodations you'll find a secure captain's locker for storing valuable your bridge contains an ever updating map of the galaxy it's quite beautiful to look at priority alerts from the republic network are accessible at the HollowNet console long-range communications are available via the holo terminal and finally the ship's intercom will inform your crew that you wish to be. Никаких. Uh, you know. 2 я деталям. все же я могу подготовить тебя к битве. Дроид mm, отказался, ладно, он говорит, что он больше как протокольный дроид, и он, это не входит в его обязанности, он не был запрограммирован, чтобы вести боевые действия, и он протокольный дроид, и может быть как переводчик и все он участвовать в бою вместе с нами не согласен так что ну, давайте осмотримся по кораблю посмотрим где что вот как все выглядит вот у нас есть такой ремонтный троид и тут тренировочные вот такая вот манекен так, как бы для операции имеется Да, ну, вот такой у нас шкафчик есть и мы можем сложивать предметы можно еще слоты что-ли покупать но это все вы понимаете стоит пока не будем так вот а помаха так что мы еще тут не видели Сейчас посмотрим. Спальная комната. А здесь такая вот, что ли, мастерская. Ну кстати, кровать тут есть. Вот. А это модификация. То есть хочешь что-то модифицировать, например? Тут только покраска пока, а набор аугментов нам, у нас нету аргументов ну так все выглядит как вы уже видите а здесь это для отряда который будет на нашем звездолете э -э спальная комната а здесь например с с общий сбор с такой зал и ты здесь такой выступаешь и будешь что-то говорить о ну сейчас ничего по межгалактической связи связываться ну вот как-то так так можем подняться выше и посмотреть что у нас тут мостик у нас тут мы поднялись на мостик вот тут у нас есть задание I've read there's bad news from open space. Imperial armada is attacking Republic assets in secret, goading us into violating the Treaty of Coruscant. The Treaty of Coruscant? What's the Treaty of Coruscant. The peace agreement between the Republic and the Empire. My scraps with the Ems need to stay away from major worlds. For now. Fleet Admiral Newman has authorized the formation of the Coruscant Aegis, an elite attack squadron meant to break the Imperial offensive swiftly and quietly. If я понял. Они. say to join the squadron называют импс это сокращение от империал, то есть, имеют, подразумевает так имперцев, имперцы, какие тут, а космическая битва, ну, попытаемся, но ну, давайте еще посмотрим, что мы могли упустить, а мы должны взаимодействовать с галактическим терминалом. You are clear for Have a О, мы выполнили достижение даже. Так, так, так. Ну ка посмотрим насчет нашего компаньона. Не, у нас получше снаряжение. Так. А, поговорим с нашим другом. Без шлема. Ты служебный со мной? I'd like to know who I'm serving with especially if they're giving orders when I signed on with the dead eyes my CEO was the tenant certified war hero as decorated as they come when he gave an order we trusted it followed it to the letter a squad needs that kind of commitment to operate effectively это не проблема. issue. Havoc squad самая элитная команда Республики. Мы outfit. We tackle никто другой не может else Трейдер или нет, Тавис — это сложный is a tough Вы думаете, что You think you're up Генерал Вандер думал, что я квалифицирован для этой работы. О, так что, не Достаточно для вас. Я не ставлю под сомнение способности. Просто помните, что со мной когда Итак, он получается шпионил за нами, и он нам очень благодарен, как я понял. Смотр он следил за нами через э, запись. Ну, в принципе, не, он э, не видит никакой проблемы вы полностью выполнять мои приказы. Болтаем с ним снова что в Я только понимаю, лучше. лучшее. Самое Я рекомендую больше Когда ожидания от нас, от тебя, только будут больше. Эта СО-постка может быть очень тяжелой, очень быстро. Ха! Я люблю эту работу! это не Ничего чем выбирать, между успехом миссии и быть такие нет Вот uh, понимаем друг, друг, друг друга с полуслова. Что повышает э, наше влияние на него. Ну так, это, кстати, влияет тоже на его, насколько он потом будет эффективен, как компаньон, ну, потому что, например, без компаньона тут легче погибнуть. А, ну, если противники достаточно сильные. А вместе с компаньоном-то Проще, насколько возможно это. Итак. Тут у нас мы взяли задание. И будем... Так, сейчас посмотрим. Так, это находится здесь. А порт Рага находится в пространстве Хатов. Э -э тут смешанный контроль. Есть частичный контроль республики и частичный империи ситхов мы находимся на орбите Карусанта, даже в порту Карусанта мы еще находимся. Это республиканский флот, который находится в определенном расстоянии, как вы видите. Ну что ж, будем пытаться под контролем республики, значит будем сражаться, значит у нас так где-то тут по, по кораблю апгрейд сделать так сейчас посмотрим нет это на что это ставится так Куда тогда оно ставится? Э -э, ладно. Сейчас поглядим. Не, нельзя, короче говоря. Ладно. Будем пытаться так, как мы можем, тогда. пробуем так. Без апгрейдов и выполним эту миссию выполняем космическую миссию им пытаться ее выполнить вы уже видели что мы уже играли космические миссии. А? очко много целей мы будем как мы можем и кстати за эти объекты лучше тоже не цепляться потому что о, -о, -о! расстреливаем их расстреливаем выполняем заодно бонусную миссию получаете Жадные имперции Оу, зацепили нас. Ух ты, серьезно? Готово. О, круто. Так, что успеваем? Главное, чтобы наш... О, о, о, о, о. Не позволю, не позволю. А то они будут по нам полить. знаете, пока что идет более-менее все. Я их сбил. О, у нас попали! Отличный выстрел! О, а, а нам попали! О, а нам палят! По нему тоже! Сбиваем истребители! Готовы, готовы. Все. Получайте, мы уже близки к э, завершению нашей миссии. Весело. Ну миссия несложная. Вот именно эта миссия несложная. Правда нашего друга повредили, вы видите, он дымится, а нас даже наполовину не повредили. Ну, кстати, есть ПВП космические битвы, то есть уже ты с игроками будешь, ну команда на команду. Все, летим домой. Флайбой быстро миссию выполнили за пару минут. Так, а вот теперь мы можем провести апгрейд нашего корабля. Так, вот, все. Вот что, а это значит не для корабля, я конкретно не знаю. Для чего это еще? Я, хотя уже сколько времени в игру играю, но все равно могу не все знать. Да их можно и покупать. Она в награду за выполнение миссии. Вот для чего их можно играть и проводить такой апгрейд корабля. Итак, сейчас отправляемся в пространство хатов. Вот на его, сюда на эту космическую станцию и по вот мы сидим гипер отправились ги... через гиперпрыжок тут именно ну кто знает то в звездных войнах именно так работает входим в гиперпрыжок и выходим вместе куда мы хотели отправиться так... Всё, выдвигаемся. так-так-так нам надо поговорить с сержантом сначала давайте обратимся и воспользуемся услугами медицинского дроида продаем все перейдем о двери сами открылись это О, я нравится испытание. Нашему другу, правда, не понравилось это. Порт-Рага и официально но и ее Мои boys и я сумели to сенсоры и сделать and keep your но как только вы выйдете из этого ангара, это of this мне it's party я против Мы не могли получить солидный контракт, не раскрывая себя. где somewhere between a lot and a whole lot. All Imperial. Wraith has Kresul locked up in a hangar at the other end of the station. Эксплозивы. Не хватает чтобы станцию, конечно. Но чтобы ваш день, если в когда они Понял? Спасибо за опять даже у друга это не понравилось о посмотрите-ка нас тут ждут ну что ж за республику вот так прикладал он не достал ладно а вот так вот так подойдем-ка поближе а, не успел ударить Так Кто еще у нас тут? Так, так, так Так, Дроид уничтожен. А как тебе такой поворот? Имперский командос в минусе. О, кого мы видим? А, подойти поближе. Ну, бомбит. Как он бомбит? Ну что ж. Добил прикладом. Ладно. О, оглушил. Готов. Скушал, ну ненадолго теперь мы снова в строю. Ну что ж, минус один. Твой челет имперский командос. Такой в упор. Сейчас мы тут с ними всеми разберемся. Бабах. Любим устраивать такие бабахи. О. Ну что ж. Вот так. Все. Сейчас зачистим этот зал. Готовы? Все. Готовы? Все, мы зачистили. Теперь... Что мы дальше делаем. но ну, на этом мы будем заканчивать. И когда будем в следующий раз играть, будем продолжать, но уже за другого персонажа. А сегодня все.